Доброго времени суток, дорогие друзья и гости моего канала YouTube. С вами снова Екатерина Клопенко и я являюсь одним из основателей проекта Business BSC. Недавно я писала для вас видео о том, где брать интересные, уже готовые посты для своих социальных сетей. И сегодня я хотела бы вам рассказать об одном из сервисов, который дает нам возможность найти в различных группах социальных сетей уже готовые посты, по лайкам, репостам, комментариям и так далее. Так, сегодня мы разберем один из сервисов, такой сервис как Hupi. Я говорила, что подобные сервисы, естественно, являются не бесплатными. Как э, всегда, дают не, небольшое, да, льготное время. Ну вот, например, на данном сервисе это 7 дней бесплатно. Вы можете его потестировать, да. Но после этого вы можете выбрать оплату. Давайте я вам покажу сколько что стоит, да, и вот, HOOPY Старт стоит 99 рублей в месяц, и вот здесь вот вы увидите галочки зелененькие, да, что будет вам доступно. Далее, HOOPY PRO 299 рублей в месяц, и HOOPY VIP 399 рублей в месяц. Для VIP доступно все. Если вам будет интересно, допустим, платная, да, часть, данного сервиса без проблем пожалуйста покупайте и делайте но 7 дней у вас есть бесплатно нас больше всего конечно же интересует да, вот поиск постов в чем здесь заключается что поиск постов осуществляется по различным группам да, разных социальных сетей в том числе ВКонтакте, Фейсбуке и Одноклассники и есть сортировка по лайкам при постам и дате а также фильтр по типу контента и другие функции. Ну, давайте войдем а, в этот сервис. да. При первом входе вам нужно будет зарегистрироваться, то есть ввести электронный адрес, пароль и еще раз пароль. И зарегистрироваться. А, при, ну Когда вы просто входите да, электронный адрес, пароль, либо вы можете войти через свою социальную сеть ВКонтакте, а, Сейчас я вам покажу, как да, я зайду через ВКонтакте. Моя страничка на данный момент открыта ВКонтакте. Почему я могу спокойно зайти? Потому что когда э, я первый раз зашла по э, электронному адресу и паролю, я зашла в настройки, открыла контакты ой, аккаунты, извиняюсь, и внесла вот сюда свой аккаунт Катерина Клопенко. То есть, добавить аккаунт вы открываете. И э, у вас требуют подтверждения, что вы разрешаете доступ к вашему аккаунту, данному сервису. И ваш аккаунт сюда добавляется. Точно так же вы можете Одноклассники, Facebook, Twitter добавить, э, причем несколько аккаунтов э, без проблем. Итак, аккаунт у нас добавлен. Теперь нам интересно э, выбрать посты. Поиск постов. Открываем. Выбираем ВКонтакте. Если вы добавите страничку Одноклассники или Фейсбук, то вы уже можете выбрать и Одноклассники и Фейсбук. Если вы в аккаунты не добавили Одноклассники и Фейсбук, да, только ВКонтакте, то вы можете выбрать только ВКонтакте. По группам либо по темам мы выбираем по группам, да, и вот здесь мы должны написать список групп для э, поиска постов. Итак, вот у меня уже одна группа есть, да, но я сейчас покажу, как нужно выбрать любые другие группы. Вы заходите вот здесь, где поиск постов, в группы, и вверху есть «Добавить группу». А, если мы берем «Контакт», значит мы берем источник ВКонтакте, да. Сюда мы должны вставить адрес группы, где мы его возьмем. Мы заходим на свою страничку ВКонтакте, открываем «Группы». Набираем «Поиск сообществ» и, например, «Бизнес-мотивация». «Поиск» – ну, вот здесь множество различных групп, да. Давайте посмотрим какие-нибудь группы более или менее, да. Так. Ну, без разницы. Давайте возьмем ее. То есть, в общем-то, с фотографиями, и есть где-то тексты. Ну, тут больше фотографий, да? Так, давайте возьмем, где есть текст, чтобы было. Так, ну, вот, допустим, с текстами, да? Фотографии, тексты есть, все замечательно. Мы копируем вверху адрес данной группы, заходим в Хоппи. туда вставляем и ставим добавить. Группа успешно добавлена. Замечательно. Давайте еще проверим разочек, да, вот видите, две группы у нас, в общем-то, успешно добавлены. Итак, выбираем ВКонтакте, по группам, список групп, возьмем бизнес-журнал, цитаты и мотивация. А какие посты неиспользованные выбираем, здесь мы можем поставить дату, да, туда, с какого, по какое время, давайте с 1 января по 20 публикация будет, да. Можем выбрать абсолютно, как бы не с 1, давайте за декабрь возьмем. Давайте возьмем за декабрь, с 1 декабря по 31 декабря. Можно по каким-то словам. Можно выбирать фото, тексты, хэштеги, аудио, опросы, видео, ссылки, все что угодно. И э, далее сортировка по лайкам и по репостам. Да? Вот, Давайте я покажу. Вначале просто оставим по, по дате да? и начать поиск. Спускаемся вниз и э, вот здесь вот у нас выгрузились за наше время, которое мы установили, все публикации. Теперь давайте мы сделаем по репостам. Начать поиск. И у нас произошло обновление, вы видите, да, вот репосты 12, 8 и так далее. И можем точно так же выбрать по лайкам. по лайкам, по убыванию, либо по возрастанию. Да? Ну, конечно же, берем по убыванию, чтобы было удобно. Итак, по лайкам. Вот таким образом. Дальше, что вы делаете? Вы выбираете э, тот пост, который вас заинтересовал, который вам понравился. Так, давайте я посмотрю, чтобы было с надписью, да, с описанием. Саня, тут нет, давайте тогда поставим по репостам. Ну вот, допустим, да. Неважно, как бы вы, естественно, ищете группы, которые будут вам подходить. Что вы делаете? Вы сохраняете эту картинку, да, у себя в папочке, либо вы делаете скрин этой картинки, да, то есть вы можете нажать на какую-то картинку, выбрать, да, там их несколько картинок, допустим, из всех, какие есть, можете выбрать, сделать скрин. Если их много, да, можете всех, можете сделать вот такую вот общую картинку, неважно, то есть как вам будет удобно. Можете скрином, можете сохранить. Выделяете описание. Да, заходите к себе на страничку и что у вас нового да, вставляете и э, ищете те картинки, которые вы сделали либо скрин да, либо сохранили в свою папочку вот таким вот образом э, мы э, выбираем да, э, наилучшие посты э, в данной группе что здесь есть еще интересного да? поиск целевой аудитории да, еще хотела вам показать, что можно публиковать прямо уже готовые посты если мы нажмем опубликовать да, то э, если нажмете на кнопочку опубликовать, этот пост у вас э, окажется на вашей страничке, но он будет как репост то есть э, обычный пост э, сейчас не добавляется, то есть нам нужно будет брать репост Обычный пост не добавляется, то есть, что как бы от имени, вот смотрите, сейчас нажму, если опубликовать, да, ага, не указано в социальной сети, сейчас мы выберем, выберем ВКонтакте, да, и здесь мы можем выбрать э, либо моя страница, либо мои группы, которые есть, да, не имеет значения. И если мы нажмем опубликовать, да, тут будет написано, брать обычные посты ВКонтакте можно только из групп, которые принадлежат вам. Раньше можно было все посты в данных вот, э, сервисах да, опубликовать на своей страничке от своего имени. Сейчас э, это все защищено. да, И то есть э, просто опубликовать пост можно только из своей собственной группы. Ну а репост без проблем вы можете сделать. Настроить причем отложенный пост да, или пост по расписанию. Репост по расписанию опубликовать. И на вашей страничке ВКонтакте будет именно репост. Вот. Ну а как э, просто сохранить, да, скопировать, я вам показала выше. Давайте посмотрим, что еще есть в сервисе для того, чтобы было интересно, стоит ли за него платить. Ну вот, мне понравилось э, поиск, соци... э, поиск целевой аудитории. Берем нашу страничку ВКонтакте. Да, э, пишем группы для поиска. Дальше группы для исключения. Дальше число общих групп, активность, пользователя по лайкам, можем отметить, да, там по репостам, чтобы нашли, по комментариям, дальше период активности, можем выбрать город, можем выбрать пол, даже периоды дней рождения и возраст и запустить поиск. И у вас высветится различные э, список людей, да, именно ВКонтакте, которые соответствуют вашей, как бы, целевой аудитории, которую вы тут набрали. И уже вы можете к ним заходить на страничку, либо предлагать дружбу, да, либо ставить лайки какие-то, ну, то есть, э, активироваться, чтобы этот человек обратил на вас внимание. Это э, тоже интересная такая фишечка. Ну, а и, в общем-то, для меня... Э, Пока что вот этого всего было достаточно. Что ж, дорогие друзья, если мое видео для вас было полезно, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал YouTube, нажимайте на звоночек, пользуйтесь данным сервисом, но не забывайте, что сервис платный. То есть у вас есть всего лишь 7 дней, чтобы решить на то, что нужно вам это или нет. Что ж, до новых встреч, с вами была Екатерина Клопенко.